Аптечку брось на <мирает> <плодисмент> <плодисмент> <смех> Ты чучу! Так, ребят, всем привет! <смех> Сегодня у нас будет начало нового прохождения. Боже, как громко. Игра называется Биомутант, я в нее никогда не играл. В принципе, пока что не знаю, что делать. Так, нам предлагают выбрать сложность, да? Давай высокую чё я же не пусть, как, блядь. Я человек уверенный в себе, мужчина. Боже, ты что? Это я? Зашифруй свою ДНК. Зашифровать свою ДНК? Чего, блядь? Экскузмоа. Там какие-то снизу есть шарики. Что это такое? Так, ну давай прочитаем. Прималые. Раз... Развитая антропоформенная раса, обладающая большим проворством. Эти гибриды в результате мутации стали быстрыми и ловкими, правда, интеллект подкачал. Не, нам такой не нужен. Так, далдоны. Самая примитивная антропофор. Антроморфная раса, гибридная ветвь, компенсирующая недостаток умственных способностей физической силой. Рексы. Исключительно развитая антропов. Да в пизду это слово, короче. Гибрид маргинал с ровной структурой ДНК, благодаря которой он... Ага, ага, -а -а. Генетическая мутация стала невероятно сильными и выносливыми. Псионические способности и. Доминирует над фу... Ебать, вот типа красивый, да? Блять, ну я даже хз. Псионический. А, во, интеллект. Сила. А почему ловкость ничего не дает? <свот> Бля, кого выбрать? Может, интеллектуалы? <свот> Бля, это ну, какой-то -ка. Давай вот этого, короче. Так, выбери стартовый параметр персонажа, чтобы увидеть более подробное описание и понять, на что влияет... Нажми и. Или это L. Определи свою генетическую структуру. Ебать. А, вот это, да? Ебаный в рот. Так, ну я силач. Л ⁇ Ловкость. А, я могу полностью в силу перекачаться, да? Ну-ка, давай случайно. А с другой стороны, что мне мешает сделать огромного силача? Ебать, я так хочу. О, генетическая особенность. Что это? Био угроза. А, вон у меня шарики, да, какие-то. Радиоактивность, холод. Бля, давай жар возьмем, будем прожаривать всех. Стиль, а. О, вот такой чисто, ебать, пандыч. Выбери основной цвет. О, вот такой чисто пандач. Отметен. Ого. не давай, я хочу белого. Чисто класс. панду. Ебать класс. Наемник. Искусный меч мечник. Меткач. Стрелок. Стрелок. А, ну это чисто, это, на способностях, Тебе да? Сант. Страж. Так. Ну, у меня же сильный персонаж, да? Я считаю, что надо наемника выбрать О, у него статы, о эти, способности, да? Ярость, холодное оружие наносит цели на 10% больше урона <сих> <сих> <сих> Ого, давай вот этого Да, поехали Вот кто-то с непростым прошлым оказался в центре истории, которая шла своим чередом. Так. Ого. Как использовать способности? Пока не ясно. Ну ладно, погнали. Зайка-скок. Ага. Так, так, это что такое? Пути. Выбор пути в жизнь не тот самый момент, когда либо делаешь выбор, либо ты уже не жилец А что тут в натуре есть? Но для тебя это не просто перепутано, -а, -а. а час выбора, отражение твоей ци, изначальной энергии, наполняющей все живое. Цвет свободы и верности, сила и власть. Ну я силач, поэтому силы, Поскольку я думаю, мне подходит то. Сторона. Точнее, твой внутренний голос. Я отражение равновесия и последствия твоих действий на пути вперед. Давай, мы с тьмой одно. Я уже сделал свой выбор, мужики, все. Это? Я вообще-то тут. Позволь напомнить, мы с тобой две половины единого целого. Только я лучшая половина. Такие прикольные, типы. Лучшая половина? Мой путь лучше и светлее. Свет помогает найти лучший выход. Лучший выход это тот, который ты выбираешь самостоятельно. И кажется, мы идем в верном направлении. Так, пока ничего не ясно, если что. Но я выбрал тьму. Зачем-то. Ля, ёбнул его лопатой. Ты чё? Темная, Чуть темная. Окей. Наверное, и левые порой бывает правым. Ну, наверное. Да, так. Пока стремительно не ясно, что мне вообще делать. Какая-то опасная зона, да, походу? волк. Истории о смерти и брошенных мертвых телах. Боже, блять, кто это? Знание о том, что все мы подчинены природе и брошены на милость хищника. О, мясо, мясо,еда. Так, это что такое? Помнишь ли ты, чудовище, уничтожившее твою семью? Или предпочитаешь забыть о нем? Твой выбор был отвернуться от нашего мира И забыться в своем А тем временем Хищник набирался сил Че мне кого-то ебнуть надо или что? Такс Ха-ха-ха-ха! <смех> <смех> <смех> У меня рожа была! Так, перекат Так, как драться? Парящее перо Обезьянье колесо Так, окей Блять, это что секира нахуй? Давай парируем Ага, понял Так, ага. Кузгадюки. Не ебало сносит, уверен, так. Кроличья ярость. Лёкок! Я же ну, даже не рядом с ним был. Но ты лучше беги. Еще Ебать. Не ладно, ладно. Я не против свалить. Ну если честно, я бы его трахнул, это как бы не проблема была Так, ну я выбрал своего персонажа Довольно сильного, выбрал темную сторону Еще у меня Так, вот у меня есть какой-то Какие-то способности, да? Так, ладно, короче. Так, ладно, там что-то взорвалось. Меня это, в принципе, не интересует. Хищник не единственная угроза. с началом конца времен все живое начало мутировать, а древо жизни вянуть. Вянуть. Блять, какой у него приятный голос этого мужичка. Наведи камеру на врага, чтобы атаковать его в дальнем бою. А где моя энергия? Ци я что-то не понял. О, мне два этих. Так, надо сглаживание нахуй брать. А где эта тема? Как она может называться? О, сглаживание. Как я его выкал. Еще что-то я хотел вырубить, хуям собачим. О, вертикальную синхронизацию. Так, что-то я не то сделал, да? Выкл. Алло. А во. Принять так тихо сейчас короче пять секунд